Всем привет! Меня зовут Любомир Борода. Вот, только что я получил такую вот посылочку с гарнитурой для моего любимого телефона Xiaomi Redmi Note 3. Вот. Мне нравится очень этот телефон, вот, поэтому я специально заказал для него гарнитуру. Почему это сделал? Потому что я очень много работаю руками и мне неудобно держать в руке телефон вот, для того, чтобы отвечать и разговаривать с клиентами. И поэтому мне всегда намного проще, чтобы у меня на ухе болталась какая-нибудь фигня, посредством которой я мог спокойно общаться с клиентами. И в то же время работать. Итак, что мы видим? Мы видим вот такую вот красивую коробочку Сиоми, Даже с голограммой Сиоми. Вот. Такая. Она полностью у нас упакована в такую вот пленочку. Запаяна полиэтиленово. Что уже радует как минимум Красоты упаковки. Вот, сейчас я аккуратненько ее открою. Эх, красота какая. даже жалко разрезать итак открываем коробочку вот она наша штучка которую мы заказывали так она у нас не достается так, в коробочке что мы видим? Мы сразу шнурочек для зарядки usb -шный. Два крепления на ухо. Инструкция, как всегда, на китайском языке, ну, которая на своих рисунках показывает, собственно, как нам вставить Эту штуку В наше Собственное ухо вот. Так и далее Сама гарнитура В общем Не могу понять как она тут засунута Вот А и на самой гарнитуре у нас Тоже Тоже крепление Для нашего уха так, с торца мы имеем такую кнопочку. Сейчас попробуем ее нажать. Угу. О, замигала. Сейчас попробую сразу законектить ее к телефону. Так, Где у нас тут Bluetooth. Вот наше устройство Сопряжение Подключение Все Устройство подключено Вот такая вот фигнюшечка Вставляется в наше ушечко. Подключается к телефону Xiaomi И Собственно мы ей Пользуемся вот, собственно, открыл коробку при вас, подключил при вас. Думаю, ничего здесь такого сверхтрудного нет. Вот. Я и попользуюсь и напишу уже в описании к видео, насколько она хороша и насколько она мне понравилась. А ссылку, где покупал я данную приблуду, я дам в описании к ролику. А на этом спасибо за внимание. С вами был Любомир Борода. Всего хорошего.